И всем привет, Макс Риск, топ-5 игр э, на Андроиде. Так, на пятом месте расположилась игра Adja Up RS. Как известно, это Эра Обезьян или Эпоха Обезьян. Мы видим, что это стратегическая игра. Э, типа того, копия кого то игры. Я что-то как-то не в курсе, так что вот так. Э, значит, смотри, тут можно собирать вот награды. Это тоже так хорошо поиграл. Уже как-то. Вот мы делим. Так, нужно показать, нужно показать. Вот, значит, когда вы заходите в руку, выбираете фракцию. У меня сейчас фракция черная. Потом, ну, в общем, вот это одного за я его выбрал. Вам будет доступен красный там стреляющий, там, зеленый. Это фракции. Я потом скажу, где они еще находятся. Так, даже у нас идет там, вот этот, вот, который пьет чай, там всякий. Помните, что скачать игру и сами все увидите рассказывать это не передать словом так рассказываю где местоположение, где всем так значит стоп-стоп-стоп черная орда где сейчас У нас сейчас эм, она глаза эрик комардир потом идет красный глава, орда вот тут даже можно вот так сделать так, это раньше что как-то не в курсе да ну не заходил, нужно потом зайти заново в эту игрушку только как-то не заходится можно клон создать так синий фиолетовый и зеленый раз два три 4 5 шесть да вроде бы там 6 персонажей говорят конечно будут будет больше но раньше было пять персонажей брали черным фракцию мы за нее играем прямо на удачу вам и черная фракция так дальше наша цель состоится в том чтобы построить ракету и следить на марс вот так она выглядит так давайте потратим так так так так так что получить знаете что так, что получить какую-то награду так все давайте бам-бам-бам эти кои нам нужны Я не жалко у меня уже 10 миллионов всяких 10 так на экране много войск нам говорят нужно нажать чтобы да, чтобы там много ппс там не брало. Тем самым меньше врагов будет. Видно. Вы видите тут 6. Когда я отключу, тогда становится сколько? Так, 6 7. Тут 7. А когда я отключил. Когда я включил, да? На работу. Их было бы 10 больше. По-моему. Ну да, это же правда. Тут это 4. Интересно, интересно. Тут насколько ну, ну ладно, там. Заходите в игру, убираете. Очень прикольно, как даже есть квесты. Так, вон дальше у нас есть дополнительные квесты. А, цель, целивайте, расскажу еще, где поезд, где центр. Так, центр находится именно здесь. Так и сразу туда нельзя идти, потому что там есть и другие фракции. Орды, я вам про них уже рассказывал. Так, тут, значит, опасные игроки. Ну в общем что, где-то никто здесь не ходит, тут, тут ходят эти вот обезьянки. Если будем уйд запускать а это нужно сделать, мы пешком не дойдем. Это я там будут горы, горы, горы. Он горы, видите горы. Ну конечно есть туннельчики, но сложно. Как тут нужно как-то проехать через них, это будет нереально тяжело. не нужно где-то строить там, в общем то нужно расследовать. Как расследовать покажу. нажимайте на это, на отчётчик, и расследовать. Он будет вам помогать расследовать больше больше территории, мы сможем убежать от врага, тем самым захватить. В общем, эту территорию разведем, тем самым больше разведываем больше больше больше, заход мы всех захватим. Вот так игра называется "Захвати мир". Так, вы, в общем, заходите в эту игрушку, вам также говорится подписаться, это уже все сделал, по-моему, в да, Discord сделал, так что вот так вот. Ну что, нравится игра? Лайк, ставь подписывайтесь на канал, все-таки мы с этого канала будем снимать эту игрушку. Всем за просмотр, с вами был Макс Риск, самая лучшая игра вроде бы, да, подходит. Ё-моё, а тут что такое? Тут, наверное, какое-то укрепление, и тут обезьяна офигенный сильный стритинг. Все теперь я понял, смотрите, значит, если вы не, не знаете, то смотрите, это безопасная зона. Ракеты! Так это ракета, -мо! Это значит нас. Подождите, это значит нас обычная зона. Мы тут все веселимся. Это уже вторая зона. Я ракеты уже расставляю. Только где наша ракета? Вон она вроде стоит это наша ракета. Да, да, да, да, да. Точно? Да, это наша ракета. Вон вон вон. Вон она, друзья. Наш поезд да я так думал Где же он? Вот мы ее строим. Так, только нужно охранять этот поезд, он тут враги, но это обычные персонажи, лучше людей охранять, точнее убивать их, да? Так, на охаряем куньи квесты, поэтому поезд потом сведется, так, где твой порог? А, он туда идет поезд, ну, тут черный, ну, туда, конечно, можно и портнуться, но потом уже на стриме. Чтобы мы запустили стрим, нужно лайкос поставить, так что, наш, ракета, а, я там с красными, мы сейчас воём с зелёными, так что зеленым, потом уже с красными, потом уже с этим, с этим, с этим. Потом идет остальная волна. То есть, чтобы туда попасть, третью локацию, раз, два, три, потом 4. и все. Ну, пятерка там, конец. Чтобы попасть туда, нужно, знаете что? о, -о, -о нужно пройти эту локацию. Офигенная локация. Это укрепление. Это обычная зона, там укрепление. Да блин, ну, вы нашли об обломки ракеты. Обломки ракеты нашу, отлично, Гуд good, good. Так, мы нашли обломки ракеты. Вот как, кстати, искать нужно. Потом вам будут говорить про это. Вы тоже так. Вот то, что наш вроде, да? Так, ну что, я покажу, как дедом враги. Не хоть воюют с нами или нет? Вроде бы воевали, но что-то отступают. Хм, интересно, интересно. <соспит> нашел еще враги. Давайте. Точнее, нашел еще один артефакт. Красавчик. Давай новые артефакты которые наша группа не разведала то есть я это все не сам построил чуваки не люди нет то есть это скорее всего как всего. мне помогают в этом все помогают искать расследовать мы все командам заходите за черную так чтобы зайти за мою команду нужно зайти за черного руду также сменить бор бор Хэштег 20 бор. И вот тут вот должно быть. Нажмите и выбирайте черную фракцию. Сначала выбирайте черную фракцию, потом уже бор. перемещаетесь Я не хочу перемещаться, потому что уже так весело. Так, это что у нас такое? Так, враги, враги. враги. О, ё мои эти враги. Можно на них натаковать, Разведку пойти, поход пойти. Это настоящие враги. Так что с ними лучше поосторожнее но они нас нападают так что с ними война будет Она не такая жесткая но будет война будет так, так, так, так. Вот черный черный тут атакует потом будем красных очень заканчиваем не, не заканчиваем мне нравится тут как-то какой-то мир знаете как майнкрафт вот так вот так давайте покажу кто смотрел ролики отсюда смотрите помочь всем помочь себе еще тоже покажу но я рассказывал ролики так что вот так забираю награду забираем исследование давай, давай. Так, я хочу стройку эффективность чтобы мы быстро построили ракету расстреляли всех и все забираю награды игра длится я уже не в курсе но больше недели по моему игра даже один месяц длится чтобы одну орду одолеть потом вторую орду может быть два месяца а тут их 5 получается вот нужно играть что всех одолеть но если у мастера, то конечно за полгода или даже больше. Что это сильно? собственно кое-что там видел. Кое-что видел. А разведка разведки это напарник мой. Угу, интересно, интересно. Черная орда. Так, Орда, альянсы. Альянс. Это у нас типа в альянс. Ну, это тоже не в курсе? Так, значит, Орда. Стоп, что это за Орда? что. А, генератор Арты. Вперед. Преимущество, скорость лечения, захват, подкрепление. В Смысле, кто захватывает? Э -э о, капитан Эрик. Эти руины не связаны с железной дорогой. И что делать? Я не понял, что. Так, окей. Вперед. Это руин, это. Руин не связаны с железной дорогой, так вступить подкрепление войск а войским, чтобы подкрепить. У ну, нас не так да, не атакуют, чтобы это кто? Так это черный, черный орда. Сок там я войск. У тебя 283 тысячи, а мне 72 тысячи. Тут конечно мощные цифры. Все просмотра или нет еще? так хочется закончить. Ну вот так весело. Так кус выполняем получаем, знаете что? кушать кушать кушать для наших э, там, всяких и также строительство для обезьян для строительства ракеты и ускорялки четко вообще да так можно тут регенерацию такую сделать потому что я не хочу тратить мой больше больше больше войск мне нужны войск войскам. так можно тут отредакти... так, отредактировать так вперед также можно разделять их очень даже классно какая-то целая галактика как в Roblox также можно тут дополна только максим 15 солдатов если что вот так вот так у нас там один разведчик ну что ж дорогие друзья всем за просмотр с вами макс риск ходите играть напишите аджи оф арес обезьян ну в общем ссылку будет в описании на игру в, комментариях, в закрепленном комментарии всем удачи всем пока